Токарь стоит, ключ протирает на работе. Мимо проходит начальник и говорит, Петров, а что ты рано-то домой собрался? Время-то 17.20. Ну как рано, пока ключ протру, станочек с щеточкой, руки помою, переоденусь как раз в 18.00. о о так дело не пойдет. Вот я собираюсь. 18.00. А он ему говорит, а что тебе собираться? Рот закрыл и пошел домой. <смех> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.